Ну клюнь ты уже наконец. Сколько ж тебя можно просить-то? А? Еще разочек. Ну давай! Ну! Фу на тебя! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает исследовать мир Вальхейма и рассказывать о совершенно новых ништячках, о которых, возможно, ты э, не знал. В сегодняшнем видео речь пойдет о такой приблуде в Вальхейме, как удочка и... Рыбалка, Да, зритель, ты не знал, что здесь можно рыбачить и добывать себе альтернативный вид пищи, а здесь такое можно э, сделать, и об этом я тебе сегодня э, поведаю, расскажу, все детально э, покажу, поэтому наливай себе чаечек, готовь печеньки, поставь, пожалуйста, царский лайкосик под данный видосик, так как мне важна, нужна твоя поддержка. Ну и взамен за лайки буду радовать тебя крутыми годными видосами по самым разным современным э, играм. Ну а мы начинаем! Сразу же хочу сказать, э, для того чтобы... Чтобы порыбачить в Вальхеме, вам потребуется совершенно маленькая деталь. Ну, просто такая маленькая, что прям незаметная вашему глазу. Нужно просто-напросто взять и найти Торговца. Да, это может показаться очень простым занятием. Занятие по поиску торговца может оказаться достаточно трудным и утомительным. А потому, чтобы у тебя не было проблем с поиском, пожалуйста, переходи в плейлист по Вальхейму под данным видосиком. Есть ссылочка. И там есть видео, как найти торговца, где он находится и так далее. Вся подробная информация уже была, ребятки, предоставлена. Поэтому не стесняйтесь, переходите в плейлист. Там вы все найдете и даже а, больше. Ну что ж, мы Торговцы, допустим, уже нашли, да, у нас он отображается на карте вот таким вот мешочком, да-да-да, с золотом якобы, и вот сейчас мы к этому э, барыге и отправимся. Ну, ребятки, конечно же, к торговцу всегда нужно идти с набитыми золотом карманами, иначе он просто-напросто покажет вам шиш, и вы пойдете обратно грустные домой, и ничего у него не приобретете. В данный момент мы же идем к торговцу за удочкой, друзья, чтобы произвести рыбалочку свою. Пойдемте, ребят, сегодня на рыбалку, сходим. Эх, что-то я истосковался уже по-нормальному хобби -то, а. Рыбалочка это вообще топовое просто дело, поэтому пойдемте, ребят, уже возьмем удочку. Я бы, ребят, вообще на самом деле взял бы, сломал а, в лесу какой-нибудь сучок, примотал бы к нему какую-нибудь а, леску или же даже нитку, веревку. И вот она, ребят, была бы удочка готова. Но в Альхиме почему-то этот момент реализован слишком нудно и заморочено Удочку необходимо только лишь покупать вот у этого вот барыги под названием Хальдер. Ну что ж, Хальдер, здоровенько, давно не Увиделись, как твои дела, как поживаешь, что у тебя есть нового хренового. Так, ну это мы купили, это мы купили. А, плоти мира у нас есть. Вот, ребят, то, зачем мы сюда пришли. Это удочка, которая продается у нашего а, барыги. Давайте ее купим уже. Раз. Все. Удочка у нас имеется. И самое, ребят, интересное, что здесь тоже а, разработчики, я считаю, что не совсем хорошо реализовали: то, что наживку также надо покупать у этого торговца. Вообще, ребят, наживку, по идее, проще накопать, да, с помощью какой-нибудь лопаты, или мотыги, или кирки где-нибудь, да. Но надо ее тоже, ребят, покупать за денежки, как в каком-то специальном рыбном магазине, друзья, да-да-да. Такие у нас времена были, не было возможности другим образом добыть наживочку. Приходится все покупать у этого злачного барыги Хальдера. Ну что ж, допустим, купили мы у него удочку, и давайте уже сходим на свою первую рыбалочку. Какое же место выбрать, а совершенно любое место для рыбалочки а, подойдет. Просто-напросто приходим к водоему, так да, любому практически, и начинаем свое а, дело. Рыбачить очень просто. Нажимаем на ЛКМ, наш персонаж закидывает... Удочку, например, на 5 а, метров. Просто-напросто ожидаем, пока рыба подплывет. А я вижу, что она уже плывет. Так, я не понял, как подсекать-то. Сейчас, ребят, все определим. А, закидываем, ребят, еще раз удочку смотрим. Смотрите, сколько рыбы у нас здесь скопилось. Я вижу, что клев пошел. О, ребят, поклевка только что. Вот еще поклевочка. Ничего себе. Ну-ка, еще разочек. Я не могу... По... Вот, вот вроде сейчас. Вот когда, ребят, нажимать-то надо? Я так понимаю, выводить нужно на правую кнопку мыши. Но надо делать это тогда... Когда у нас... Так, а сколько, интересно, наживки? 48. Так, смотрим, ребятки. Надо, ребят, выждать момент определенный, когда... По идее, должен поплавок вести... Должно поплавок вести в сторону. Но почему-то такого не происходит. И мы ждем, когда у нас будет клев еще. Ну, давай же, ловись, рыбка большая, ловись, рыбка маленькая. Не, маленькая не ловись. Лучше ловись, большая и только большая. Лучше сразу, ребят, морской змей, попадись на удочку. Где? Где рыба? Не пойму. Так, вытаскиваем поближе, а, вытягиваем мы на правую кнопку мыши, еще ближе, ну, короче, не получается, давайте подальше закинем, попробуем, так, 4 метра, это ты называешь подальше, ну что ж, давайте попробуем и, так, так, так, пробуем, сейчас как только будет поклевка, постараюсь вытянуть на ПКМ, давайте, ребят, продолжаем, рыбалка в Вальхеме, какие же тонкости и нюансы нужно соблюдать, ну, во-первых, мы нужны, нам нужно ждать, пока у нас не произойдет поклевка, Ждем, когда у нас поплавок наш дернется. Ну, давай же, рыба, ну, почему мне приходится с тобой... Короче, ребят, надо на рыбалке... О! Только что было, было, ребят, только... Так, отдай сюда удочку. Давай закинем подальше. Я всегда, ребят, думал, что надо закинуть подальше. 17 метров, отлично. Вот с 17 метров мы точно сейчас что-нибудь допоймаем. Ну, рыбка, ловись. Давай, давай, давай, ну, опа! Так, не понял. А почему не ловится рыба? Оп! Так, на крючке, на крючке, ребят, выводим, выводим. Вы видели, я только что подсек вовремя. Вы посмотрите, какая у нас, ребят, здесь система выведения рыбы на, э, на поверхность. Вот она, ребят, попалась родная. Давай, давай, она сопротивляется. Она сопротивляется, натянула леску так, что как будто бы сейчас оборвется. Вытягиваем поближе. Я так, а да, вот, ребят, мы подтягиваем просто ее поближе и руками надо, ребят, забирать. Руками сырая рыба добавлена. Отлично. Мне этого недостаточно. Давайте попробуем. Еще раз, 20 метров! Ни хрена себе я закидон сделал. Ну, давайте ждем. Как только, ребят, произошел первый клев, надо сразу же вытаскивать. То есть, э, не ждите, когда у вас рыба поведет поплавок. У меня, по крайней мере, такого ни разу не было. Как только будет хотя бы одна поклевочка. Ну, вот оно, вот оно среагировал, да. Вы, ребят, как только э, поплавок дергается, нажимайте на правую кнопку мыши. И вы сразу же зацепите рыбу, которая... Клюнула на крючок и тем самым просто, ребята, ее выводите. Я не знаю, как-то, а, ну, не знаю, вот все. Если мы падаем в воду, то а, наша с вами рыбалка заканчивается ничем, поэтому нужно выводить рыбу нашу до конца, до конца. То есть поближе подводим ее и уже потом ручками а, вытаскиваем. Ну что ж, давайте еще разочек попробуем. Так подальше нас закинуть? Оба. Сколько метров? Не видно, сколько метров. Покажите, сколько метров-то было. Не ладно. Ладно, я так вижу. Я, в принципе, отсюда и так вижу, что у меня пока клева никакого. Вон, ребят, уже рыба начинает виться. Вот это, смотрите, скорость у нее. Вот это на круги нарезать, Ну, кто-нибудь дернет, нет? Запомните, как только вы начнете рыбачить, где-то рядышком обязательно должен. Ай-яй-яй-яй-яй, появится тролль. Попалась, нет? Не понял я? Не попало. Не попало же пока еще. Держим, ребят, ждем. Как только, конечно, всегда вот так, вот поклевка была. Ну что ж такое это? я на тролле засмотрелся. Ах ты, тролль, зараза такая, во, попалась! попалась Иди сюда. Сейчас, братишка, Скретч тебя оформит. Надо врубить интерфейс, чтобы видеть, что мы можем ее руками вывести. Короче, ребят, когда вы выводите рыбу, просто зажимайте правую кнопку мыши. Тем самым вы просто-напросто будете ее к себе пододвигать поближе. Давай-давай-давай. Отлично. Еще, ребятки, одна сырая рыба а -а -а -а добавлена. Ну что ж, пойманная, ребят, рыба выглядит вот таким вот образом в инвентаре. Это сырая а -а рыбка она называется. И это кто такой? Это явно не рыба. Иди отсюда! Ты мне сейчас всю рыбу расп... Пошел вон отсюда, ты волосатый черт. Какого черта он к нам плывет, друзья? Он нам реально всю рыбалку сейчас испоганит. Какого черта вам здесь надо? Не порти мне мой клев. Иди отсюда. Я с тобой потом поговорю. Ребят, кстати, когда мы тянем рыбу, у нас тратится выносливость. Надеюсь, этот грейдворф не ударит по мне. Ребятки, выносливость закончилась и сорвалась. Короче, мой дорогой викинг, если ты идешь на рыбалочку, обязательно запасись а, какими-нибудь или зельками, да, для восстановления выносливости. Или же просто-напросто проспись, ну или покушай как следует, иначе... Иначе нормально рыбу поймать тебе не получится. Да, на ее вытягивание э, расходуется выносливость. По Давайте попробуем еще разочек. Я хочу все-таки поймать три штучки хотя бы, чтобы можно было грамотно, красиво э, пожарить. Так, попробуем, ребят, устроим ночную рыбалку. Возможно, ночью у нас рыба лучше клюет. Ну-ка, опа она на крючке. Давайте посмотрим, что у нас за рыба клюет по ночам. Надеюсь, сейчас мне выносливости хватит. Кстати, вот, ребята, минус а, того, что мы далеко а, закидываем. Старайтесь, закидывайте поближе. Блин, почему так сильно выносливость расходуется? Вы посмотрите. Вы посмотрите, друзья, сорвалась опять. Не хватает мне выносливости чисто потому, что я закидываю. Да, хорош, успокойся. Успокойся. Ты уже, вот когда мы закидываем, а, у нас сразу же, у нас сразу же расходуется наживочка. Поэтому, ребятки, наживки здесь много не бывает. Ладно, ребят, две штучки мы поймали. Благо... Так, забирай уже. Заб... Какого черта? Забирай ты свой поплавок уже! Короче, да, чтобы забрать поплавок э, К нашей удочке обратно, нужно максимально Его э, подвести на правую Кнопку мыши, так, ну что ж Хреновый у нас сегодня улов, ребят для, для первого, знаете, выхода на рыбалку Ну, я, в принципе, так и рассчитывал, да Какой бывает нормальный улов, когда Ты только новичок и идешь в первый раз На рыбалку, а иду, ребята, я на рыбалку В Вальхеме первый раз, прямо здесь И сейчас при вас, да, все вместе С вами, дорогие мои друзья, делаем прямо В прямом эфире, без клейк, Нарезок и прочего, ну что ж, как только. Мы поймали немножко рыбки Мы можем ее пожарить просто-напросто Вот здесь вот на стойке Для готовки, вешая ее просто-напросто Сюда вот на стоечку. Ну и конечно же для ее приготовления Нам немножко нужно подождать Все, готово По соответствующему звуку и изменению цвета Мы можем понять, что у нас рыба уже готово. Чем же хороша, ребятки, рыба? А я себе скажу, мой дорогой зритель, если же ты найдешь торговца слишком рано, такое тоже может быть, то рыба может выступить отличным источником восстановления здоровья и выносливости, прибавляя вам к здоровью 45, к выносливости 25. Да, это не такие хорошие показатели на поздних стадиях игры, когда у вас будет, например, мясо локса, локса какого-нибудь или еще круче рагу и змея, да, какой-нибудь там и так далее. Но на начальном этапе игры это достойная замена каким-нибудь там не знаю, ягодкам, грибочкам. На раннем этапе игры очень сильно не хватает хорошей а, пищи, поэтому рыбка будет альтернативным вариантом, ребятки, замены каким-нибудь другим типом еды главное научиться грамотно ее а, ловить. Но если честно, ребят, мне рыбалка вообще никаким образом не помогла, потому что я ее просто напросто обошел стороной и практически не придавал этому значения. В этой игре рыбалка а, только лишь чисто как хобби, да, для скорее всего больше для фана, просто напросто расслабиться с друзьями, сходить на рыбалочку, порови, половить рыбу, да, попить какой-нибудь пьянящие медовушки и так далее. Ну что ж, это практически вся информация, которую Братишка скретч хотел предоставить по поводу рыбалки. Зритель, если же у тебя есть какие-то еще идеи по этому поводу, если ты считаешь, что братишка Скрэч что-то не недосказал важного, то, пожалуйста, напиши ему об этом в комментариях. Братишка Скрэч, конечно же, все читает и тебе непременно ответит. Также, зритель, если у тебя есть какая-нибудь годная, крутая идея а, по поводу а, Вальхейма и не только, тоже пиши смело мне а, в комментариях, не стесняйся. Ну что ж, зритель, играй только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся продолжение. следующего. Следует, конечно же.